Five, four, three, two, one. Fred, watch your step. Uh -huh. -E incoming. Моя группа ушла. What's your step? Да не рыкнул. Я рыкнул. What's your step? Ну что это? Устанет. У меня еще и подвесило. What's your step? read Watch your step. AOE incoming Watch your step. Spread Watch your step. What your step? Спред. your step? AOE your step? Spread Watch your step Reach. Watch your step Spread Watch your step, AOE incoming. Watch your Сред. степ по возможности. Стамина очень важна. На чего убьет его же яйцо. AOE Incoming. Watch your step. Stread. Watch your step. Watch your step. Stread. Watch your step. Жеманже. -E What's your step? What's your step? <связь> не, забудь... не забудьте про байт. Watch your step. Оги. Слажно, тут yeah. как постоянно дохнем от этого. AOE incoming. Центрики. Сейчас каст одна, секун... одна секунда. Найс, все, ебьем. Watch your step. Я yeah, дайк не забудь. Сюда выжить. Right дабл Away. Стрэд. Стрэд. Стрэд. Стрэд. Стрэд. Стрэд. Стрэд. Стрэд. Стрэд. бедра лучший Стрэд. найдите на Стрэд. Стрэд. Стрэд. Стрэд. Стрэд. Стрэд. И сейчас будет руты. еще выходим. ALP Двигаемся. Incoming. Не в огне, луру. А Special coming. Не, не Дать Watch миликам место, не стоять ранжи в мили. Косох новый. Этим лучи. Чек хп, чек хп. Я за Сейчас рут абсорб ближе к боссу. Рут ближе What's к боссу. Что ваша степь? incoming. рык х.п. watch your step, yeah. watch your step. можно спринт оттема поставить спешил камень и рут, Луч, рут, рут, и рут. фриз фриз Зай вот, дальше бить дальше от лучей. Да, дальше от лучей. Отлично, your step. Spread. Watch your coming. Will put сайт есть, попросите. Стред, watch your step. Сейчас рут абсорб готовимся, выходим из огня, выходим из огня, рут абсорб. AOE incoming. Ты уже им понял, да? Да, да. А, есть кто с иммуном у нас? Yeah. Yeah. Yeah, я не знаю. Да, Пускай злобность, не надо, пускай злобность. <свист> На Лучше катим. Чех хп, у Хилсайда есть все еще пи, вы не попросили. <свист> мне с <сэвы> надо быть. Справа с Сред, и снова посох. Сок и злобность, Special Coming. Хилсайда все еще есть П.И. Отлично. Теперь рут абсорб. Все в мире встали. Spread. А нет, плохая идея. Огонь. -E Готовимся. И сразу посох. Камень What's хилпоты. Кто следующий сокает? У гекки есть бабл. Гека, забаблишь. Давай. ДБР 5 секунд, приуресим. Найс. Nice. Все, что есть, нажали, все, что есть. Хиларес, тихила Мектрана. Абсорб. Кто лов... Владик, прожмись, Владик. Ага. Yeah. Ресли, тихила. Фред. И посох сейчас... Я заиммунил. Я а не, не смотрю, Давай умрешь, да? я по казни. Викторан, нажми что-нибудь, дай крылья... У меня будет иммунная следующая. Крылья Павелу, крылья Павелу. У меня есть ЧДС, могу на ЧДС. Викторан, дай кому-нибудь. А, ну я прожму. Злобности дай. Нормально, он... давай, вроде. Давай. И посох. Берсерк, 47 секунд. Имона. Шашко, пришивай. Давай Разнеси ее. Ласт. Давай. Давай, Давай, Я думал, на меня все пойдут. Я как-то из что того, в этом Как мы плохо спрейдим вот это. Анализируем. Это человек Анализируем. Штормовая трещина. Короче, относим. меня все шишки Ноль сраных.